Ауди, Фольксваген, бензиновые двигатели, как замерить компрессию. Для того, чтобы замерить компрессию надо снять катушки зажигания, выкрутить свечи, обеспечить свободный, естественно, доступ для того, чтобы подлезть манометром, после этого точнее перед этим отключить топливный насос подачу топлива либо предохранитель вытащить либо отключить топливную рампу там кому уже как буду угодно второй человек напарник нажимает педаль газа до упора то есть открывает воздушную заслонку обеспечив при этом полный приток воздуха в цилиндрах и прокручивает стартером до команды соответственно человека который измеряет сам непосредственно компрессию. компрессию компрессометр до 16 со шкалой до 16 соответственно с резиновой насадочкой для прижима и с клапаном непереком вставляем свечное отверстие Смотрим, чтобы он был ровно по центру со всех сторон. Относительно колодца. И прижимаем до упора. Напарник крутит стартером. Хорошо. Крутит до тех пор, пока стрелочка подымется и остановится в одном месте. Давай! Хорош! Это у нас получается... на 12, потом смотрите по допускам конкретного двигателя сколько должно быть, до бензина разбег не должен быть больше одной единицы.